Yeah.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 на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Первый обзор французского турбодизеля 1.5 ДЦИ мы делали более трех лет назад. За это время у нас накопилось много новой и полезной информации, которую мы вам сегодня хотим рассказать. Итак, встречайте всеми любимый К9К. Если вы не знакомы с этим мотором, то кратко расскажем о нем. Этот двигатель появился в 2001 году. Большинство версий этого мотора турбированные, но есть редкие атмосферные версии. Этот мотор создан на основе чугунного блока, в нем легкосплавная ГБЦ, в которой один распредвал и 8 клапанов. В приводе клапанов гидрокомпенсаторов нет, а в приводе ГРМ зубчатый ремень. Все версии этого двигателя оснащены топливной системой. Системой типа Common Rail первоначальным поставщиком топливной аппаратуры была компания Delphi. А примерно В 2006 году появились варианты Siemens Continental. С 2015 года некоторые двигатели 1.5 DCI перешли на топливную аппаратуру от компании Bosch. Эти двигатели выпускаются до сих пор. Самые его свежие варианты соответствуют Евро-6 и оснащены впрыском мочевины, выпускной коллектор и в целом обвешаны большим количеством экологических систем. Этот двигатель до сих пор устанавливается на огромном количестве автомобилей Renault, Dacia, Nissan. Также этот мотор под обозначениями OM 607 и OM 608 устанавливается на дюжине компактных мерседесов от а класса до GLA, а также на Infiniti Q30 и Suzuki Jimny. За 20 лет выпуска мотор к 9 к механически практически не изменился, но если вы будете покупать блок цилиндров для этого мотора, то надо учесть важную особенность. Первоначально стартер располагался с правой стороны блока, то есть со стороны моторного щита, но затем его переместили на левую сторону, то есть со стороны радиатора. А как же обстоят дела с надежностью у этого супер распространенного турбодизеля? В целом он надежен и не подводит людей, которые ему доверились. Если менять в нем масло по регламенту каждые 10 тысяч километров и хорошо обслуживать, то этот двигатель до чистки клапана ЕГР пройдет до 300 тысяч километров. Тем не менее, замученных экономий на обслуживании моторов К9К хватает. И Вот тогда начинаются проблемы и поломки, о которых мы сегодня подробно расскажем. А сейчас мы вам расскажем и покажем все три возможных варианта топливных систем для двигателя к 9 к В принципе, эти системы схожи и обладают хорошим ресурсом. То есть, при заправке хорошим топливом форсунки ходят более 200 тысяч километров. Двигатель с изношенными форсунками плохо запускается. Это происходит из-за чрезмерного слива топлива в обратную магистраль. То есть давление в топливной рампе, которое требуется для запуска двигателя, нагнетается медленно. Топливную систему Delphi получили двигатели мощностью от 68 до 90 лошадиных сил при Эксплуатации мотора с топливной системой Delphi нужно обязательно устанавливать оригинальный топливный фильтр, то есть под маркой Delphi. Он обойдется 25-30 долларов. Форсунки Delphi электромагнитные и полностью ремонтопригодные. На корпусах форсунок нанесен 20-значный корректировочный код. Но замечено, что топливная система Delphi не сильно зависит от того, вели ли вы этот корректировочный код после замены форсунок но если вы Поменяли форсунку на бэушную. Лучше все-таки ввести этот корректировочный код, потому что он запустит процедуру сброса старых адаптаций. Замечено, что со временем двигатели К9К с топливной системой Delphi долго и плохо запускаются. Это происходит из-за того, что в линию обратки попадает воздух, затем ТНВД завоздушивается, потому что линия обратки проходит через него, чтобы предотвратить завоздушку в линию обратки встраивают обратный клапан, который предотвращает отток топлива. А в 2006 году появились версии двигателя 1,5 DCi мощностью 103-110 лошадиных сил. Такие моторы оснащены топливной системой от компании Continental и вместе с ней пришли пьезофорсунки. У пьезофорсунок есть недостаток: пьезоэлемент элемент выходит из строя, если он не исправен, то пред менять форсунку. Как мы уже говорили в нашем обзоре про Renault Duster, топливные форсунки от компании Continental некоторые можно купить за $140-$160, долларов, но на половине этих моторов стоят более дорогие инжекторы, которые стоят по $240. долларов штука. Если форсунки Continental изношены механически, то их можно отремонтировать и отрегулировать. Кстати, действительно, отрегулировать форсунки Форсунки Siemens можно прямо на моторе. Для начала надо вычислить льющую форсунку. Об этом скажет корректировка подачи топлива. Она будет меньше единицы. Затем взять ключ на 25 и начать ослаблять вот эту вот гайку, пока коррекция не приблизится к единице. Ну а если форсунка не доливает, то есть коррекция больше единицы, то тогда вот эту гайку надо закручивать. Конечно, так Такая регулировка не панацея, на 1-2 года ее хватит. Ну а затем весь комплект форсунок лучше вести на ремонт. После установки обязательно надо прописать корректировочные коды. Отметим, что моторы К9К с топливной системой Continental по мере износа форсунок могут неровно работать. То есть троить после холодного запуска в мороз. Но умельцы... Придумали несколько вариантов решения этой проблемы. Первое, это можно установить обманку в цепь датчика температуры топлива. Второе, это можно подкорректировать прошивку блока управления. А третье, это можно направить обратную магистраль от форсунок прямо в топливный бак. То есть, если мотор К9К после холодного запуска начинает нестабильно работать, отключите обратку форсунок перед обратным клапаном и опустите шланг в емкость. Если холостой ход выровнялся, то тогда можете смело удлинять шланг до топливного бака. Отметим, что можно провести экспресс диагностику элемента Сопротивление должно быть в норме 200 тысяч Ом минимум 170 тысяч Ом. Ну а если мультиметр позволяет, то можно проверить емкость элемента В норме должно быть минимум 3,8 микрофарада. С 2012 -го модельного года некоторые версии двигателей К9К для моделей Клио, а также для европейских Каптур и европейских Сандера и Логан второго поколения перешли на топливную систему. Bosch эти двигатели развивают 75 и 90 лошадиных сил. Как видите, здесь, ну то есть на них установлен ТНВД Bosch cp 4S1, который может не пережить езду на пустом баке. Этим он отметился в первые годы выпуска. То есть начинал стругать стружку из пары трения кулачок-толкатель. И кстати, новые оригинальные электромагнитные форсунки Bosch для моторов К9К можно приобрести за 160 долларов штука. На двигателях К9К используются турбокомпрессоры фирм BorgWarner и Garrett. На маломощных версиях используются турбины с перепускной заслонкой. Есть даже вот такие простые версии БВ35 без внешнего управления. То есть только избыточное давление в холодной улитке приводит актуатор, который открывает заслонку в чугунной улитке. В основном все турбокомпрессоры на двигателях К9К даже в мерседесовском исполнении управляются пневматическими клапанами. Это касается и турбин с геометрией. Вот, например, таких, как вот эта BV39, которую сняли с автомобиля Nissan Qashqai. На моторах 1.5 dci мощностью до 100 сил турбины с геометрией не используются. Например, вот этот Garret GT 1241 был снят с автомобиля Renault Clio 2013 года. Мощность его не 90 лошадиных сил. Проблемы с турбокомпрессором двигателя К9К начинаются из-за проблем со смазкой вала их ротора. То есть регулярная замена масла, а также внеочередная замена масла после принудительного прожига сажевого фильтра значительно продлит жизнь этим турбинам. Также владельцам автомобилей с двигателем К9К знакома проблема с передувом. Обычно виновником является заклинившая геометрия турбины ну а в случае с турбинами с перепускной заслонкой виновником может быть пневмоклапан который управляет актуатором заслонки а также лопнувшие вакуумные трубки ну а сегодня в разборе популярнейшего французского мотора нам поможет александр встречаем и мы начинаем нашу разборочку. разборочку. интервал замены ремня ГРМ на двигателях к9к варьируется на самых первых вариантах этого мотора он составлял 60 тысяч километров или 4 года затем интервал был увеличен до 90 тысяч километров и 6 лет на самых последних версиях этого двигателя интервал составляет 180 тысяч километров по сути изменился сам ремень его срок службы был увеличен ремень меняется по Просто, но надо использовать специальный стопор распредвала. Перед финальным натяжением надо ослабить три винта на шестерне распредвала. Благодаря фиксатору распредвал остается неподвижным. Ремень ГРЭМ приводит насос системы охлаждения. Если помпа оригинальная, то она легко ходит 250 тысяч километров. На немалом количестве автомобилей, выпущенных до 2010 года, двигатель 1.5 DCI выдавливал масло через масляный фильтр, либо же при замене масляного фильтра обнаруживалось раздутие дна его корпуса. Эта неприятность случалась зимой, а причина в излишнем давлении масла. Виновником является редукционный клапан масляного насоса. Он заклинивает и не сбрасывает излишнее давление масла заклинить он может из-за грязи, то есть из-за подгоревшего масла или же из-за стружки в масле. Аналогичные случаи случались после капремонта, если на двигателе К9К установлен неоригинальный масляный насос. Добавим, что в таких случаях масло выдавливается очень быстро. Если эта неприятность случалась после запуска мотора, то многие водители слышали шум от напора выдавливаемого масла. Но если эта неприятность происходит во время движения, то узнать о ней можно только лишь по красной масленке. Любопытно, но индикатор низкого давления масла загорается только тогда, когда давление смазки снижается до 0,3 бара, а скорость работы двигателя должна составлять 1600 оборотов в минуту. То есть такие параметры залиты в ВБУ. По умолчанию. То есть красная масленка срабатывает уже тогда, когда двигатель серьезно пострадал из-за отсутствия смазки. Добавим, что умельцы уже нашли способ изменения нижнего порога срабатывания индикатора низкого давления, но штатный датчик все равно подаст сигнал при крайне низком давлении смазки. Двигатель К9К не оснащен гидрокомпенсаторами, поэтому при пробеге более 250 тысяч километров он может зацокать клапанами. Придется регулировать тепловые зазоры. Для этого понадобится подбирать толкатели нужной толщины. Номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов 0,2-0,4 мм. Довольно горячая тема для обсуждения – это износ распредвала и его постели. Также встречается износ кулачков распредвала как правило 6 7 и 8 износ происходит на фоне экономии на моторном масле то есть из-за увеличенных интервалов замены масла а также при эксплуатации мотора на низком уровне масла если зазоры под крышками распредвала увеличиваются то в системе смазки снижается давление есть мнение что из-за этого изнашиваются и проворачиваются шатунные вклады это касается двигателей по наблюдениям, которые были выпущены до 2009 года. Кстати, новый распредвал для этого двигателя стоит менее 100 долларов. Распредвалы одинаковые, но есть различия в установленных метках для датчика положения распредвала, То есть есть два варианта: одна метка либо две. Ну а если царапины образовались на постели распредвалов, то тогда надо задуматься о замене ГБЦ. Ну а если дошло уж до износа распредвала, то тогда придется менять масляный насос. Скорее всего, его шестерни изношены, то есть его производительность снижена. Здесь у нас все выглядит радужно, никакого черного масляного налета. Кулачки тоже не изношены, но... Но вот пятая шейка и ее опора уже с признаками минимального износа. С ГБЦ у нас полный порядок и никаких нареканий эта деталь мотора К-9К не вызывает. По состоянию отличный хон, никаких задиров и даже нет нагара на поршнях. Иногда к мотористам приезжают автомобили с этим мотором и жалобами на жор масла. Вообще, дизельные моторы не склонны к расходу масла, но если это происходит, то масло может расходоваться через турбокомпрессор, через систему вентиляции картера и в самую последнюю очередь через цилиндропоршневую группу и маслосъемные колпачки. Если после запуска двигателя выхлопные газы сразу пахнут маслом, то, скорее всего, масло расходуется через поршневые кольца и маслосъемные колпачки. А если запах масла и серый дым иногда вместе с каплями масла появляется при прогазовке, то тогда масло может сочиться через турбокомпрессор либо же систему вентиляции картерных газов. В этом случае надо обратить внимание на впуск. У дизеля там в норме всегда небольшой налет масла. Изношенный турбокомпрессор легко определить по люфту крыльчатки и по ручейкам масла в горячей и холодной части турбины. Иногда большое количество масла может скопиться в интеркулере. Чтобы проверить систему ВКГ, снимите трубку от клапана ВКГ до впускного тракта, заткните ее в направлении впуска, хорошенько прогазуйте. Если если мотор перестал дымить, то значит в камеры сгорания перестало поступать масло, высасываемое из системы вентиляции картерных газов. Если при прогазовке дым повалил из сапуна в клапанной крышке, то это значит, что в картере газов много, что указывает на износ цилиндра поршневой группы. Сейчас мы вам расскажем про два варианта масляного насоса для двигателей К9К. Первоначальный вариант – это насос шестеренчатый. Но последние несколько лет для двигателя К9К продают насос современной лопастной конструкции, то есть насос шиберного типа. Этот насос имеет изменяемую производительность, причем производительность меняется пассивно в зависимости от температуры моторного масла. Но Новый шиберный масляный насос на полностью холодном двигателе на холостом ходу создает гораздо большее давление, чем шестеренчатый. Он создает давление 4 бара, а это значит, что все пары трения на холодном двигателе смазываются и защищаются лучше. Затем, когда двигатели масла прогреются, давление снижается до привычных 1,1 ,1 ,1 бара на холостом ходу. Вообще минимальное давление в системе смазки Двигателя К9К должно быть 0,8 бар, или же 3,4 бара при 4000 оборотах в минуту. Давление можно узнать только с помощью манометра при диагностике, либо же установить датчик давления и вывести манометр и дисплей в салон. В принципе, так многие владельцы автомобилей с мотором к 9 к и делают. Новый шиберный насос можно установить вместо старого, и он крепится на двух вот таких длинных винтах. Был мотор, но заболел своим самым главным недугом. Двигатели К9К первых версий страдали от износа и проворота шатунных кладышей Эта неприятность происходила при больших пробегах, то есть после 100 тысяч километров и на машинах, которые были привезены из Европы. Дело в том, что регламент замены масла в Европе для этих двигателей 30 тысяч километров, что никак не добавляет здоровья ни вкладышам ни мотору. Кроме того, с 2009 года шатунные вкладыши были усилены, и поэтому, если на моторе К9К заменены шатунные вкладыши и масло меняется каждые 10 тысяч километров, то об износе шатунных вкладышей можно забыть на 250 тысяч километров и более. Кстати, пару лет назад каталожный номер шатунных вкладышей опять обновили, и этот комплект стоит 70 долларов есть заменители втрое дешевле кстати шатунные вкладыши меняются легко они становятся доступны после снятия поддона но после замены очень важно с правильным усилием затянуть болты шатунных крышек они должны быть затянуты с усилием 20 Нм, а затем с доворотом на 45 градусов также есть мнение что износ шатунных вкладышей шейк распредвала и его постели на двигателях к9к с расположением стартера сзади связан с тем, что очень много масла уходило в канал, который направлен на цепь маслонасоса. После модернизации блока, то есть когда стартер перенесли вперед, от этого канала избавились, а цепь маслонасоса смазывается маслом, которое капает с коренного вкладыша. И вот при таких условиях всем парам трения хватает масла и давления. Но Похоже, ключевой момент в качестве масла и в интервалах его замены. У нас сегодня мотор 2011 года рестайлинговый и чётенько все шатунные вкладыши изношены, а два вкладыша намертво приварились к шатунам. Вдобавок все шатунные шейки, коленвалы поцарапаны, а коренные вкладыши выглядят как новые обратите внимание на закоксованные маслосъемные кольца но они подвижны все-таки у этого мотора был масложор это еще видно по нагару на жаровом поясе а вот это вкладыш первой опоры коленвала и здесь виден износ но он появился скорее всего из-за того что коленвалу было очень сложно вращаться и он изгибался. Верхние коренные вкладыши тоже как новая. Разборка закончена. Что можно сказать? В общем, двигатель 1.5 dc классный, но просто требует замены масла каждые 10 тысяч километров. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500. Тысяч, к ресурсу вашего автомобиля, километров, естественно, с вами всегда была и будет компания Автостронг.